Сегодня 13, да? понедельник. Вот, мы с Андрюхой Сбегали, как два пса, до подволочья. говорю до да позволочи удалось починить карбюратор вернулись обратно в это время павыч нам любезно приготовил картошечку с тушенкой мы немножко перекусили и отправились вдвоем на рыбалку вот мы должны это преодолеть Yeah. Так что Ладно, давай немножко спустимся Не, у место не будет Так Сейчас мы к тем камнем подстанем трава Сюда подстанем Вопрос <смех> <смех> он там такой что там как он впереди там? Эй, <свес> <Да. свес> <свес> выд! У тебя большой длинный проход впереди. Ну так, перед тобой. Не надо ругаться а? А -а -а -а. Гринписовская? Сейчас отпустим Лось нафиг пойдем берег пойдем перетащим лодку вот там он еще дерево ты чуть будешь выходить если такой выход есть нормальный. пойдем по острову по верху Сейчас как будем изголяться? Да да да да да. И куда там? Поздняк набора, скажи, ты где был? Там проходил. На меня иди. <связывая> О, -о, О, щука сыбу. <связывая> Посекай, пацак. Что мне еще закинуть? О.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 что это они блескались ну ребят да, сюда сюда сюда, сюда. Надо было на меня на Спустимся. Никто здесь не живет Кроме комаров Гладко <звук> рубина Ну, скоро елка тоже нагнется. Ja, я попробую своего тоже замочить. Селекс, на что? Гоблер по патруличке Селекс. Почему, говорит, Селекс? Давай, Он белый, ярко белый и скастной башкой.